На новом месте скапливается много старого и становится сложно с этим работать, а кому-то, чтобы работать, не хватает совсем немного, но стоит объединиться И что-то ненужное станет чем-то действительно ценным.